Вот. вот, так примерно современная картинка главного пояса Стрёлки выглядит. Их там видите, там почти 10, 4 штук на данный момент известных. Мы там посильнее надо нажимать. Да. А, вот, вот, вот находятся они вот между Марсом и Юпитером, но поскольку Значит, орбита Марса это 1,4 астрономические единицы, орбита Юпитера 5,5, то есть щель довольно существенная. Вот, то и, собственно, понимать это надо как достаточно такое широкое гало, а не как там какое-то вот узкое колечко. Значит, ну, что мы здесь видим? Мы видим вот, собственно, главный пояс, и еще два таких больших семейства, их называют греками и троянцами, значит, иногда просто троянцами, другие, которые находятся вот вблизи точки вибрации Лаганжевых Юпитера, соответственно, значит, L4 и L5. про точки вибрации надо знать, что вообще вокруг них, ну, это некие точки равновесия где вектор силы протяжения различных тел уравновешивается, значит, ну, в данном случае вот что такое четыре или пять, вот у нас есть сила притяжения к Солнцу, есть сила притяжения к Юпитеру и есть некая так сказать, центробежная сила, направленная наружу, если мы находимся в отчерт связанной с собственно этим, этим астероидом. Вот. Ну и для него возникает вот некое положение равновесия, в данном случае оно устойчиво. Есть еще точки Лагранжа, которые непосредственно на прямой расположены, там L2, L1, L3. Вот здесь значит L1 она находится снаружи, внутри она неустойчива, если мы тело отклоняем туда или сюда, она начинает притягиваться больше к Солнцу или к Юпитеру, L2 устойчивый, ну и так далее. И вблизи точки вибрации всегда скапливается всякий мусор, и в данном случае, если второе тело у нас в этой задаче, трех тел массивное, такое как Юпитер, то и скапливаться могут достаточно массивные объекты. Uh -huh. сказать, ну, одно устойчивое, другое неустойчивое, там же зависит от того, от нет ну если система земли по этот самый солнце юпитер средняя она всегда будет неустойчивой как бы там по астрофизике вспомни перетекание этих областей там, между звездами один насколько я помню, помню неустойчивым всегда всегда неустойчиво это Л2, да? вот там спутники mm -hmm. по Л2. А в а Л2 мы можем отклоняться из плоскости эклептики не сильно. То есть там тела совершают, вот, как правило, такие круговые движения. И, кстати, вот там аппарат Суха, например, солнечный телескоп, Геннадзе, он как раз его повесил в Л2, и он там так вот совершает такие движения всегда находится на примерно равном расстоянии от Солнца. Вот. Ну, в общем, вот, полезно знать, что есть два таких больших семейства и э -э большой, достаточно, сказать, обширный главный пояс. Естественно, распределение по размерам там достаточно, по массам достаточно широкая. Вот самый крупный объект, порядка 500 километров. Вот, ну, э -э что они собой представляют, чуть попозже вам расскажу. Вот. Ну, вот, пожалуй, самый... Главный факт, который надо знать про, вот про главный пояс астероидов, это наличие неустойчивых резонансов, так называемых щелей или люков, как в старой литературе слово Гарс переводили русскоязычного Киркуда. Значит, действительно, если вы посмотрите на распределение больших полосей, то увидите там вот такие провалы, которые соответствуют невысоким резонансам орбиты Юпитера. Mm -hmm. Вот, собственно, вот он весь главный пояс, начинает где-то от двух астрономических, до трех с половиной. Там дальше до Юпитера почти ничего у нас нет. Но, тоже по понятной причине, потому что ну, все, что ближе, достаточно большой вероятностью падает на Юпитер. А, вот. ну Вот. А здесь у нас вот эти вот резонансы. Вообще по, про, про происхождение главного пояса было много всяких легенд. Вот мифическая планета Фейтон, э, которая якобы развалилась и с которой значит, образовался главный пояс, э, долгое время считалось, вполне серьезно дискутировалась, как ну, вот, причина э, происхождения этого главного пояса. Дело в том, что вот на главном поясе у нас нарушается закон Птицу Субоды, если вы mm -hmm. слышали, mm -hmm. дело, да, логарифмическая зависимость. Э, и вот по натуральному ряду там, так сказать, действительно дырка. Вот. Ну и вплоть до, там, я не знаю, последних, может быть, вообще 90-х годов я видел всякие, так сказать, попытки там, на разных конференциях как-то этот закон интерпретировать и что-то там сказать, измыслить про планету Вуито. Вот. В В даже в одно время в редакционном стетмесе было написано, что журнал не публикует интерпретацию закона 500 вот. Но здесь, пожалуй, причиной является не то, что какая-то планета была, потом развалилась, а в том, что наличие Юпитера не позволило здесь, в этой области, собраться в протопланете, как в области планет земной группы, потому что его гравитационное влияние оно действительно слишком сильно, и оно влияет на распределение орбиты вот всех тех малых тел планеты Земали, которые здесь находятся, из которых сборка такой, такой планеты, в принципе, могла бы э, осуществиться но при этом значит, следует понимать, что если вы возьмете э, вот, всю массу астероидов главного пояса то ее не хватит на, даже на более-менее приличную так сказать, планету земной группы все-таки, э, даже если 10 тысяч объектов, где-нибудь там каждый пол 10-16, 10-17 грамм все равно это будет существенно меньше, чем масса Земли. Вот. Ну вот про эти резонансы. Значит, при этом есть и пики достаточно острые, то есть есть как устойчивые, так и неустойчивые резонансы. Но, я не знаю, вам на астрофизике что-нибудь вообще про орбитальные резонансы рассказывали? Нет, про орбитальные резонансы нет. Ну, нет, да? значит, мы еще подробно будем с вами это явление рассматривать, когда вот перейдем к дальним планетам и будем рассматривать их системы колец значит, смысл в том, что значит, есть так называемая ограниченная задача трех тел когда у нас есть большая масса значит, солнца, который, движение которые мы не рассматриваем мы считаем, что она неподвижна в нашей системе отсчета есть масса планеты и есть масса какого-то пробного тела вот. и вот в этой ограниченной задаче трех тел оказывается, что движение планеты и движение пробного тела они связаны и орбита пробного тела может мигрировать при этом при каких-то достаточно простых соотношениях, если мы значит, у нас Т планеты и Т пробного тела относятся как целые числа. значит При таких соотношениях у нас эти орбиты могут оказываться либо устойчивыми, то есть мигрируя орбита пробного тела, сваливается на такую орбиту, либо наоборот она выскакивает оттуда и там тогда образуется щель. Но сейчас я попытаюсь, не вдаваясь сильно в теорию, это мы, наверное, отложим на рассмотрение планетных колец. Я сейчас вам попытаюсь значит, качественно объяснить. Ну вот как бы э, та же самая картинка, немножечко более в более ужатом виде, где и пики хорошо видны, и провалы хорошо видны. И вот видно, что это все самые-самые э, простые соотношения. Видите, одна треть, одна вторая, две трети. Вот, то есть вот две трети это оказался устойчивый пик. Там, э, это коррекционный пик, коррекционный, так называемый резонанс, это как раз троянцы вот, греки. А вот одна треть оказалась наоборот неустойчивой. Вот с чем это могло быть связано? Значит, почему одни резонансы устойчивы, другие неустойчивы? На самом деле магических чисел нет. И устойчивость или неустойчивость того или иного резонанса связана не столько с самими соотношениями сколько с наличием еще такого явления, как экстренцизитет орбиты. Дело в том, что тела движутся не по круговым орбитам, а все-таки по алиметическим. И вот в зависимости от того, у нас эти резонансы попадают в фазу или противофазу значит, по отношению к перед орбиты эти резонансы будут устойчивы или неустойчивы значит но ну, я попытаюсь качественно объяснить как это получается вот проще с неустойчивым начать смотрите если у нас в если у нас перед центр то есть на, наоборот, апоцентр орбиты пробного тела, то есть когда пробное тело находится на максимальном расстоянии от Солнца, значит, совпадает по фазе с прохождением планеты, то значит, существует момент времени, когда у нас значит, вот это пробное тело находится на минимальном расстоянии от планеты. Значит, что при этом будет происходить? сила протяжения планеты будет стараться минимизировать разницу скоростей между планетой и пробным телом. Значит, но поскольку у нас кеплеровая скорость значит, она пропорциональна единице на корень из большой полоси орбиты. Да? Значит, и чем больше у нас расстояние, тем, тем меньше у нас кеплевое скорость, значит планета, в данном случае Юпитер, будет тормозить, пробное тело на вот это при прохождении вот этого минимального расстояния. Значит, и если они находятся в резонансе, то вот такая ситуация, она будет происходить постоянно, периодически, то есть при каждом. Обороте пробного тела, вот оно вернулось в свое положение, точнее планета вернулась в свое положение, у нас там два раза прокрутилось пробное тело, и оказалось -то в той же ситуации. Значит, и поэтому это воздействие будет постоянно, и оно будет приводить опускаться к опускаться на, mm? опускаться на центр Совершенно верно. Оно будет происходить к потере кинетической энергии пробным телом, а исходя из теоремы Бериала, у нас потенциальная энергия средняя должна равняться средней кинетической. Значит, при потере генетической энергии, у нас, естественно, пробное тело начнет падать на Солнце. И таким образом оно постарается покинуть эту орбиту и уйти на какую-то более далекую орбиту. Вот это явление, которое еще иногда называют гравитационным отталкиванием, это вот характерное, очень для женщин задачи трех тел, явление, но ну, казалось бы, такой необычный эффект отталкивания, хотя казалось бы, должно быть протяжение связано как раз с тем, что мы находимся с вами вне инерциальной системы отсчета и поэтому механика там не вполне обычная вот, то есть вот механизм неустойчивости, ухода с таких резонансных орбит связан именно с тем, что при значит, вот такой конфигурации экстраситета у нас происходит постоянное воздействие и гравитационное отталкивание значит, если же мы наоборот у нас перицентр пробного тела соответствует противофазе с планетой, да, то наоборот, мы взаимодействуем с этой планетой, хотя, казалось бы, находимся рядом, мы находимся, взаимодействуем с этой планетой минимальное время. И поэтому вероятность уйти с этой орбиты, она соответственно и в этом смысле такой резонанс оказывается устойчивым Но это качественное объяснение, оно, конечно, всей картины не дает Но хотя бы иллюстрирует, что, видите, это самый сильный резонанс, два к одному И при одном и том же соотношении у нас резонанс может быть как устойчивым, так и неустойчивым а Одно два к одному это обороты вокруг звезды, да? Да, совершенно верно. Это обороты, ну, в данном случае, вот, там, вокруг Солнца, если мы рассматриваем объект а, вот. Так, и то есть получается, вот эти пики, а, ну смотрите, если у нас mm -hmm. а, те, пробное тело приближается к планете, да, ну в том случае к Юпитеру, mm -hmm. то оно будет а, изменять свою орбиту. А вот, вот, те, вот эти пустоты как раз и отвечают вот, вот, э, этим пикам, с которых планеты, ну, пробные тела постоянно уходят, да? Ну, естественно, если оно там вдруг оказалось, э, то вот в силу этого эффекта оно оттуда вывалится на поздно. Поэтому мы будем Вы говорите, что при пустоты. разных отношениях, собственно, может быть как устойчивым, так и неустойчивым, да, при, при любом, да? Только, тогда почему в поясе астероидов? только не Ну, Конечно, да. Ну нет, имеется в виду. Ну да, я нет, Вопрос на самом деле совершенно понятен, он имеет право на жизнь. Вот. Но, видимо, это все-таки связано с тем, что экстремизм там достаточно слабый. Ага. И расстояния достаточно большие, все-таки вот... Да, а может быть просто нет. потому, что плотных. тел мало. Вот. Но устойчивые пики, вот видно, что они наблюдаются только вот, один к одному, и, по-моему, здесь еще где-то было. Вот. Значит, э -э... При этом, смотрите, значит, э -э... вот тут э -э... поднимался вопрос о движениях перпендикулярных плоскостей эклиптики. Вот посмотрите, как выглядит распределение двумерное уже по значит, орбитальном расстояние по большим полуосям и по наклонениям орбит вот. но видно, что все-таки большая часть объектов главного пояса на сильной из плоскости эклиптики не вываливается хотя э, мы видим, что все-таки эти отклонения довольно значительны для планет не характерны э, все-таки вот пояс астероидов не лежит точно в плоскости эклиптики и более того, мы видим несколько семейств, которые отклоняются просто очень далеко. Видите, там 20-25 градусов, это уже очень такие косые агриды. И это значит, что это семейство, которое сформировалось под воздействием каких-то сильных столкновительных процессов. Если же мы посмотрим на вот, Троянцев, то там ведь полная вообще... Огромный, огромный резонанс, точнее огромная ширина. Вот. И это как раз говорит о том, что вот история троянцев она очень разнообразна. То есть это захваченные тела, и как они туда попали, мы сказать, однозначно сказать не можем. А вот по более узким группам ну, мы можем сразу сказать, да, что вот было видим какое-то очень сильное столкновение, которое привело к раздроблению какого-то более крупного тела, и в результате образовалась некая группа, связанная вот с близким укладнением мордю. То есть там как бы есть семейство таких и эклиптик, которые, по всей видимости, связаны с столкновительной историей этих астероидов. Вот. Ну вот как они выглядят. Что это вообще такое? Значит, есть Астероиды крупные, такие как, допустим, Веста, Церера И они ну, похожи на планету, то есть у них сферическая форма Значит, А более мелкие, они кривые Но ну, то же самое относится к спутникам планет Связано это, как вы помните, с тем, что давление при определенном размере просто гидростатическое давление превышает предел текучести породы и начиная с определенного размера как раз с нескольких сотен километров у нас любое твердое тело становится ну, как бы жидкой каплей вот. а более мелкие тела там размером десятки километров каковы там большинство они имеют такую очень кривую форму связанную исключительно вот с историей их возникновения, которая, по всей видимости, содержала такие совершенно драматические э, столкновения. Вот. Но при этом каких-то очень крупных деталей на поверхности мы не видим. Мы, казалось бы, могли бы там ожидать, что там все в каких-то этих там торчащих обломках, а нет такого. Вот поверхность достаточно гладкая. И это, по всей видимости, связано с тем, что. Гравитация очень слабенькая, и каждый астероид покрыт таким очень-очень рыхлым покровом пыли. На самом деле этот покров достаточно плотно упакован в силу и адгезии молекулярных сил, и в силу электростатического взаимодействия, потому что пыль вся заряжена насчет счет фотоэффекта, в основном на космических лучей. И вот прям такой пушистое, рыхлой пыли там мы не видим То есть на первый раз садился космический аппарат, меня лекция сейчас потом. И он сел. Но если бы интересовались историей космической техники, то, наверное, помните знаменитую фразу Королева да, о том, что Луна твердая. Вот. Но вот К астероидам эти соображения опасения, казалось бы, должны относиться в еще большей степени, но тем не менее вот, посадка была осуществлена, и несмотря на вот такую очень слабую гравитацию, там есть другие силы, которые все-таки вот как-то структурируют этот реголит. Но вот на что я хотел обратить внимание, видите, здесь есть огромные-огромные вмятины. И тем не менее, вот эти астероиды, которые уже не являются жидкими каплями Они остались целыми телами, они не раскололись на куски Это значит, что внутренняя структура астероидов, она тоже очень рыхлая, То есть они больше похожи на мешки с песком, чем на какие-то отдельные булыжники А на основании чего такой вывод? А, вот именно на основании, в основном Внешнего вида и попытки, попыток реконструкции э, их ударной истории Но вот э, здесь уже в реальном масштабе значит, вот несколько разных астероидов Вот Эрос, который был на предыдущей картинке, такой вытянутой э, Ида, она тоже вот там, та же самая Матильда А вот Веста Видите, и вот на этой вести мы видим здесь вот такую гигантскую вмятину, которая по всей видимости тоже представляет собой ударный бассейн с такой вот областью, такая горка. То есть здесь она действительно провела себя как капля, видимо, проглотила, так сказать, ударник, то есть тело, которое на нее упало. Есть множество более мелких, более поздних кратеров, и тем не менее вот приобрела какую-то более-менее сферическую форму. Вот, значит, при этом вот вдоль экватора листы идет такая как бы полоса, которая по всей видимости свидетельствует о том, что был какой-то ударный процесс, который ее как бы вот так вот смял в лепешку уже после формирования ее. Вот, ну вот тоже попытка реконструкции, значит, вот, этого, вот этой ударной области, ударного бассейна, вот, ну и попытка, значит, восстановления внутренней структуры, значит, дело в том, что твердые тела космические принято классифицировать на первичные и дифференцированные, есть, среди Астероидов есть как первичные тела, то есть не прошедшие процесс дифференциации, так и обломки дифференцированных, а самые крупные из них сами дифференцированы. То есть среди них выдел выделено гибро, там мантия и, возможно, какая-то кора. Вот. И вот в случае Весты и, возможно, других астероидов, тело сначала прошло этап дифференциации, а потом в каком-то ударном процессе было сплющена, и вот эта структура, она может даже потерять такую концентрическую природу. То есть вот для ряда случаев после уже значит, формирования мантии, ядра, такой вот концентрической структуры может произойти какой-то ударный процесс, который все это расплющит, и у нас ядро может вообще выйти наружу. Вот, вот это, по всей видимости, как раз случай Веста, когда у нас формируется по экватору такой так сказать, поясок и здесь выпуклая часть, которая соответствует как раз тяжелому ядру вот. Но это все связано, конечно, с малыми размерами и с слабой гравитацией В более крупных телах это бы все привело к тому, чтобы все это, так сказать, опять выровняла сферическую каплю, и Европа ушла в церковь. Вот. Ну, среди астероидов наблюдают немного, но есть двойные системы. Вот. Это достаточно большая редкость в главном поясе, потому что все-таки это достаточно близко к Солнцу, Кеплеровые скорости большие и достаточно чисты. Столкновение. Но тем не менее вот, двойные системы есть, и это бесценный совершенно наблюдательный материал, потому что по двойным системам мы можем оценить независимо массу этих астероидов и соответственно понять, какова их плотность. Вот. И вот как раз по астероиду Евгения было понято, что плотность это чрезвычайно низкая, там близко к единице, в этих случаях меньше и исходя из того, что материал там в основном силикатный можно сделать вывод, что действительно внутри вот эти астероиды представляют собой такой очень пористый, рыхлый э, структурированный материал ну вот, вот э, благодаря последним полетам удалось с более высоким разрешением посмотреть на картинки вот. и действительно есть вот, наряду с такими гладкими достаточно астероидами, с очень большими вмятинами есть и вот такие, у которых поверхность более структурирована ну вот как мы видим она структуре. у нее как бы налипли более мелкие тела то есть это следы столкновений, коагуляции когда более крупное тело оно как бы набирает на себя множество более мелких вот. То есть в общем сейчас можно сделать достаточно уверенный вывод что большая часть астероидов это такие достаточно рыхлые конгломераты вот но из чего еще можно сделать такой вывод из того что вот если построить распределение значит, по размерам и по скорости собственного вращения, то вот картинка, она будет вот какая-то примерно такая. Значит, при этом у нас не будет вообще астероидов, которые вращаются быстрее там определенного так сказать, периода, вот там два с половиной часа, грубо говоря, это минимальный период, 10 оборотов за день, минимальный период, с которым вообще обнаружены астероиды. И видите, вот если мы посмотрим на это распределение, то как бы к этому периоду они прям так вот примыкают, то есть такое ощущение, что там какой-то пороговый процесс, после которого эти астероиды либо тормозятся, либо разрушаются но что это за процесс? очевидно, это просто центробежное разрушение вот если у них гравитация слабая, мы начнем их быстро вращать просто центробежные силы их начинают разрывать вот. опять же это говорит о том, что крупные астероиды представляют собой не единые камни а конгломераты достаточно слабо связанные между собой вот. и если мы уходим в более крупном, видите, там вот этот порог он, естественно, понижается потому что увеличивается радиус и, соответственно момент инерции вот. но вот редкая э, достаточно фотография э, которая интерпретируется как столкновение двух астероидов и вот такой вот шлейф пыли, который с помощью солнечного света выбрасывается после этого столкновения. Надо сказать, что ряд астероидов может содержать летучие, которые в обычной ситуации спрятаны вот под покровом этой пыли, вот этой рыбой структуры а когда он разгарывается, либо сталкивается с другим, то эти летучие значит, выбрасываются наружу и образуется такой кометоподобный хвост. Такие явления были, когда объект, который считался астероидом, срок начинал проявлять кометную активность. Это, я помню, лет 15 назад такие сообщения были о революционном поле Юпитера, там разрушился объект. Вот. Ну, если мы значит, предполагаем, что эти астероиды представляют собой такие рыбы достаточно то вообще интересно посмотреть на их оптические свойства и попробовать раз уж ну, достаточно трудно летать попробовать вообще понять насколько мы можем узнать что-то о них из астрономических наблюдений. Все-таки объект такой достаточно массовый, статистика большая, которая могла бы нам помочь разобраться в природе этих э, объектов. Вот. Но вот если мы э, посмотрим на, вообще, так сказать, как у нас устроены, э, устроены оптические радиационные свойства малых тел, то значит, начать, наверное, надо вот с простейшего теплового баланса. Вот. Ну, понятно, что чем дальше тело от солнца, тем у нас меньше солнечный поток, тем меньше будет температура поверхности. Вот. Ну исходя из простейшего соотношения Степана Вольсмана, когда у нас.. Солнечный поток минус коэффициент отражения приравнивается к сигмате в четвертой. Вот мы можем построить некое так сказать, соответствие температуры и гелиоцентрического расстояния, то есть расстояния до Солнца. Вот. Ну, и мы видим, что значит, большая часть комет она имеет температуру слегка выше, чем чернотельная. Где-то там примерно вот на коэффициент 1,3, один и три, и четыре, вот значит, вот один из, так сказать, спектров астероидов. Это спектр, собственно, теплового излучения, он вполне неплохо фитируется в лампусской кривой. Значит, вот здесь у нас атеразонный спектр солнечного излучения, вот этот кусочек, а это уже спектр, собственного теплового излучения. Вот. И... Дальше можно сделать так сказать, выводы о структуре этого астероида, если мы предположим так сказать, разные модели вот этого излучающего черного тела. Потому что в зависимости от того, будет это у нас сплошной камень, либо это зубный конгломерат, у нас тепловые свойства, естественно, будут разные, тепловая инерция будет, в первую очередь, очень существенно уменьшаться, если это у нас. И мы можем попытаться апфитировать вот этот спектр значит, различными моделями. Ну вот здесь может быть не очень убедительно, но все-таки видно, что значит, вот модель, которая предполагает, значит, что поверхность покрыта пылью, она несколько лучше фиксирует наблюдение, чем модель сплошного каменного тела сплошная каменная модель, она отклоняется как в среднем эко-диапазоне, так и в дальнем диапазоне а рыхлая она ну, более-менее что-то фиксирует. что еще раз подтверждает вывод о том, что поверхность астероидов достаточно рыхлая. Вот. Но опять же, значит, если мы вспомним про эффективную температуру, вот про простейшие соотношения, Значит, собственно, вот здесь оно написано. Вот. Но для э, астероидов э, нужно делать некую поправку, связанную с геометрическим фактором. А, с тем, что в отличие от планеты, где мы можем взять участок, там, через широту, долготу, местное время посчитать угол падения Солнца, э, и считать в первом приближении планету сферы для астероидов, как правило, такие вещи не получаются. Поэтому вот здесь у нас написан вот этот честный двойной интеграл вот. ну, правда, тут тоже написана сферическая геометрия но, как правило, конечно, нам нужно брать честный интеграл по поверхности вот по всей этой самой кривизной. вот но, тем не менее, значит если у нас тепловая инерция достаточно низкая и вот если мы предположим, что астероид покрыт пылью и глубина прогрева глубина прохода тепловой волны не высока мы, так сказать, вот просто можем это выражение, значит, если у нас здесь константа, то мы можем, значит, примерно вот посчитать распределение температур по поверхности для такого вази сферического Тела. вот. Ну и опять же, наблюдая спектр... с помощью спектрометров прекрасного излучения такие объекты, как правило, в обычные телескопы мы можем наблюдать либо спектр, либо картинку таких вот тепловых гиперспектрометров. В общем, их не так-то много, и обычно у нас просто не хватит сигнала для того, чтобы снять качественный гиперспектр. Поэтому мы можем наблюдать только спектр всего объекта целиком. Вот. Но и с помощью этой простейшей формулы, в принципе, мы можем оценить распределение температуры по поверхности. Значит, Немножечко более тонкое наблюдение астероидов связано с наблюдением их фазовых кривых когда мы наблюдаем объект под разными углами освещения Солнца уже в видимом диапазоне или ближнем инфракрасном, в спектре отраженного солнечного излучения. И вот здесь для большей части астероидов мы видим довольно интересный эффект. Значит, вот она типичная фазовая кривая. Значит, ну, грубо говоря, вот по, шкале, по оси координат. У нас коэффициент отражения ну, В данном случае здесь в терминах звездной величины Обратная шкала, но фактически это просто логератмическая шкала сигнала А здесь фазовый угол, причем обратить внимание на шкалу оси абсцесс Она имеет достаточно узкий диапазон То есть вот первое большое деление это всего лишь 5 градусов вот если мы посмотрим, мы увидим, что оказывается на очень малых углах фазы, то есть когда у нас отраженное излучение приходит практически обратно к Солнцу, мы видим, что у нас наблюдаемое отражение резко повышается. Это так называемый пик обратного России. Как рассеивающие тела, эти астероиды ведут себя ну, практически как зеркала. Они от, от, от, с гораздо большим коэффициентом отражения отбрасывают свет обратно в сторону источника. Но на самом деле это очень привычный уже эффект. Краски и материалы с подобными свойствами используются там, для дорожных знаков, для дорожных покрытий. Вот эти котки со всякими светоотражающими ставками, они как раз обладают вот этим свойством. Вот. Но обычно, как раз когда нам искусственно ну, такой эффект да, мы используем эффект уголкового отражателя. Когда у нас определенным образом взаимные перпендикулярные зеркала, организованы так, что прошедший луч, он сделав несколько отражений, обязательно уйдет обратно в обратном направлении. Но э, здесь у нас э, материал природный, естественный. И, э, вот этот вот, пик обратного рассеяния, характерный для астероидов, он является э, следствием какого-то вот, статистического эффекта. А, и сразу значит, возникает вопрос, а можем ли мы как-то использовать этот пик обратного рассеяния, для того, чтобы что-то понять э, о природе э, наших объектов. А, вот. Но, э, на самом деле э, в что такое пик обратного рассеяния это был такой, была достаточно так сказать, модная тема с ней разбирались довольно долго почему это вдруг в случайной неоднородной среде, которая должна казалось бы наоборот все сказать, рассеивать у нас возникают какие-то узкие пики вот. ну и, значит, первое как бы предположение, оно состояло в том, что это у нас просто, так сказать, вот эта случайная неоднородная среда, она посмотрю, есть, нет, нет, значит, что случайно неоднородная среда, она как бы просто затеняет то есть я попытаюсь сейчас, наверное, карту нарисовать. Просто в силу, если у нас есть какие-то вот, какая-то структура в этой случайно неоднородной среде, вот, вот я осветил, вот луч у меня прошел. Если он отклонился куда-то, то скорее всего он уже обратно не выйдет проще всего ему найти какую-то отражающую поверхность и выйти наружу потому что вот любые отклоненные лучи они начинают блуждать по очень длинной траектории и обратно не выходят вот. ну вот первая такая была чисто геометрическая интерпретация но на самом деле она не прошла не прошла просто чисто количественных соображений потому что вот таких вот вероятность вот прямо найти зеркальное отражение она тоже оказывается очень невелика и главное что ширина пика оказывается намного шире чем наблюдаем пик действительно реально очень узкий вот. и э -э поэтому сейчас все-таки доминирует дифракционная э -э теория точнее интерференционная которая гласит примерно следующее что вот если у меня э падает э -э значит каким-то углом вот. дальше он как-то блуждает, блуждает, блуждает блуждает и э, выходит, соответственно, где-то наружу вот. соответственно, э, в эту точку, откуда он вышел тоже может попасть какой-то луч, тоже как-то поблуждать и тоже, соответственно, выйти наружу вот. и оказывается, что э, если эти пути совпадают то интерференция между различными падающими лучами она будет приводить, ну поскольку там точно совпадают оптические пути то интерференция будет, ну, так называемой, конструктивной то есть она будет приводить к усилению сигнала если же эти пути будут различны при различных углах рассеяния то, соответственно, вот такого интерференционного усиления уже не будет вот. Ну и э, это приводит к тому, что в среднем значит, в два раза у меня при точном совпадении оптических э, путей, то есть при точном рассеянии в обратном направлении, э, в два раза у меня, по идее, должен, должно усилиться поле. Э, ну вот, э, это такая качественная интерпретация, а на самом деле, э, конечно, э, расчет обратного рассеяния в астероидах он требует количественного расчета с учетом того, что размер неоднородностей в этой случайной неоднородной среде он может быть порядка или меньше длинной волны то есть рассчитывать этот луч чистый тоже на самом деле смысла большого нет вот. и вот здесь это тоже большой на самом деле пласт теоретических исследований, которые привел к разработке некого аппарата. В нем огромную роль сыграл Михаил Мищенко, выпускник Физтеха, по-моему, заканчивал где-то 30-40 назад. Вот. такой исключительно продуктивный ученый украинского происхождения. Вот. очень рекомендую его сайт. Там гигантское количество материала на русском языке, на английском. Там даже он не поленился приехать защитить докторскую сортацию на русском языке. большой молодец. Вот. И в том числе он оплатил гигантское количество всяких кодов, предназначенных для расчета всевозможных типов России. Значит, ну вот, если вам нужно посчитать рассеяние в какой-то случайной неоднородной среде, вот, допустим, рассеяние от поверхности ну что вы там будете делать? Самое первое, самое очевидное, это просто значит, посчитать классическую задачу рассеяния, учитывая там некое распределение этих рассеивателей по размеру. Вы можете... Теорию не брать за основу, можете геометрическую теорию брать за основу, но в любом случае вы будете решать уравнение переноса излучения с учетом рассеяния. Значит, ну вот, по теории переноса излучения мы с вами в прошлом семестре прошлись достаточно подробно. Если помните, там значит, у нас вами интеграл есть, ну, точнее интеграл по телесным углам Уравнение непростое, но тем не менее там в каких-то случаях однородной среды решение его можно упростить и вот с опять же есть код который решает уравнение абортсумена но при этом вы должны помнить, что в приближении рассеяния у нас считается что каждый рассеиватель формирует некую плоскую волну на бесконечности, то есть мы считаем, что расстояние между рассеивателем много больше длины волны и много больше размеров самого рассеивателя Очевидно, что это предположение в случае плотно упакованной конденсированной среды не работает. У нас рассеиватели они, сказать, находятся непосредственно в контакте друг с другом. Поэтому вот эти вещи, эти коды, конечно, можно употреблять, можно употреблять но, кстати, эффект пика обратного рассеяния они дают, потому что вот то же самое многократное рассеяние будет давать вам положительную интерференцию. Но в целом, конечно, для интерпретации наблюдений такие расчеты не годятся. Нужны расчеты более точные. Вот. И здесь мы сталкиваемся с тем, что на самом деле возможности наши предельно ограничены. Вот если нам нужно посчитать вот такую вот плотно упакованную сплошную среду, да еще и с учетом цифрационных эффектов, то мы наталкиваемся на почти непробиваемую расчетную задачу. Значит, здесь есть несколько подходов, несколько методов, которые получили развитие вот в последние годы в связи с там, со всякими вот эффектами, с развитием наноплазмоники, фотоники, оптики ближнего поля и так далее. И так далее. Значит, на самом деле есть два основных ведущих метода. Но один называется fdtd, значит, переводится как final difference time domain. То есть это, ну, если переводить, то это просто решение неких уравнений на сетке. То есть вы грубо говоря решаете уравнение Максвелла, как-то разбив на сетку вашу неоднородную среду и просто честно считаете прохождение электромагнитной волны по такой среде. Вот. Но сами понимаете, что если у вас объем среды, которую вы хотите посчитать, много больше длины волны и сильно неоднороден по своей структуре, то размер сетки тоже будет совершенно гигантский, потому что ну, по каждой координате нужно будет на каждую длину волны как минимум несколько узлов сетки, значит все будет бессмысленно, и кроме того, шаг по времени тоже должен быть там меньше, чем период колебаний световой волны. То есть просчитать такую задачу для сколько-нибудь значимого времени и значимого объема пространства, никаких ресурсов у вас никогда не хватит. Хотя для ряда случаев этот метод оказывается единственно возможным. И такие коды есть, их можно скачивать, смотреть, использовать. Да, Многие из них находятся в этом доступе, но это как бы что называется, оружие последнего шанса. Если вы ничего не можете сделать, но ну, тогда решайте вот методом HDD. Вот. Есть подход компромиссный, более практичный. Так называемое приближение дискретных диполей. Или DDT. Дискретный Чем они отличаются? Ну, если вы еще не совсем забыли электродинамику и вспомнить, как происходит излучение световой волны, а потом еще вспомнить квантовую механику, как у нас на вероятности излучательных переходов рассчитываются. то вы помните, что мы всегда умножаем волновую функцию на оператор типольного момента. Да? Зачем? Потому что мы считаем, что наиболее сильным взаимодействием вещества и электромагнитного поля будет взаимодействие в дипольных приближениях если диполя нет, тогда мы начинаем на высшем считать но, как правило, эти диполи есть всегда и вот в случае случайно неоднородной среды мы можем разбить нашу среду на большое количество маленьких дипольчиков, которые поляризуются падающей электромагнитной волной как-то переизлучают и, соответственно, модифицирует эту волну То есть мы считаем, что наша среда состоит из большого количества дискретных антенн Из этих антенн мы формируем нашу среду Но В данном случае есть разные подходы Значит, Мы можем вот взять каждый такой, каждый такой шарик, если у нас вот это просто песок какой-то и вот нарисовать здесь много-много япончиков в виде сфер. Вот. Ну, в принципе, можно сделать и так. Это будет тоже более честный подход, хотя в сумме у нас этих дипольчиков, если объем среды более менее приличный, тоже может нарисоваться очень-очень большой. Понятно, что расстояние между диполями опять же должно быть не больше, чем длинового, как правило, меньше. вот. Но если у нас среда совсем из мелко структурированного материала состоит. И длина волны лямбда больше, чем характерный размер неоднородности то мы имеем, в общем-то, полное право каждую такую неоднородность заменить на соответствующий дипольчик Значит, соответственно, дипольные моменты у нас просто будут разные, которые будут соответствовать масштабу той или иной неоднородности вот. Ну и дальше наша задача просто промоделировать совокупное поведение вот этих антенн, поляризации и переизлучения. Вот. Ну и вот есть тоже несколько кодов, которые решают задачу метода продвижения дискретных полей. Для практического использования я бы рекомендовал. Код, который называется АДДА значит, Адда это от слова Амстердам, а автором кода является некий значит Максим Юрченко, если я не ошибаюсь, Юркин который на тот момент работал в Амстердамском университете с маленькой биотехнологией. Сейчас он по-моему рос в Россию, в Томске -то работает. Вот. Но вот в свое время этот код прогремел, можно сказать и все мировое сообщество им пользовалось как на тот момент лучше я не знаю что сделано с тех пор и продолжаю в общем рекомендовать его как вполне практичный и прошедший очень хорошее тестирование вот. единственное его неудобство но это как бы субъективно лично для меня он написан на 7, хотя легко стыкуется с фаханомской палочкой вот. но решим задачу Методом дискретного детполя вы все равно всегда ограничены в объеме вашей среды. Вы никогда не сможете посчитать объем даже в несколько миллиметров. Потому что ну, вы можете там 20-50 микрон, может быть, просто потому что у вас задача ограничена длиной волны. А бывает так, что особенно если речь идет о достаточно прозрачной среде, но в случае астероидов это может быть не так актуально, в случае комет, где иуды это более актуально, у вас глубина проникновения световой волны может быть существенно больше, чем длина волны и существенно больше, чем характерный размер неоднородности. Что делать тогда? Ну, вот тогда я бы рекомендовал так. Вы решаете задачу честную, честную дифракционную задачу для какого-то маленького ограниченного объема среды, рассчитываете общие свойства этого объема как рассеивателя, а дальше просто решаете классическую задачу переноса излучения с рассеянием, уже охарактеризовав среду соответствующим рассеивающим свойствам. То есть, с одной стороны, здесь есть некое лукавство, потому что вы полагаете, что различные элементы вашей среды, они связаны друг с другом в приближении России. То есть, на каждый элементарный объем среды падает плоская волна. И это, безусловно, неправда, потому что у нас здесь плотно упакованная среда и работает ближнее поле. Но с другой стороны... Свойства рассеивания, рассеяния вы посчитали уже с учетом эффекта ближнего поля. Поэтому, в принципе, этот подход вполне приемлемый, если у вас просто не хватает технических ресурсов и вам нужно просчитать глубокое проникновение излучения на куда-то куда в эту среду. Вот. Ну и наконец есть. Если у вас размер неоднородности очень большой, сильно больше длины волны, вы в какой-то момент можете пренебречь ближним полем и просто посчитать чисто геометрическое рассеяние, но при этом с учетом френерской дифракции. Вот такие задачи, они носят название, класс задач на носят название Ray Tracing. Значит, классическая генетическая оптика, когда вы методом Монте-Карло моделируете прохождение луча. Каждый луч он не прямой, он дифрагирует, фрагирует. Вот. И здесь вы, конечно, можете просчитать на очень большое расстояние, на очень большие объемы. Вот. Задача Ray как вы догадываетесь, она очень органично ложится на видеокарточке, поскольку мы, собственно говоря, видеокарточкой для этого и придумали, чтобы такого рода задачи решить. Вот. Такие коды тоже есть, они тоже так сказать, находятся все в открытом доступе, и, в общем, если необходимо разобраться с такой задачей, то это можно всего делать. То есть тут особенных чудес, в общем-то, нет. Но, тем не менее, вот, я попытался вам эту внутреннюю кухню показать, для того чтобы вы понимали, что на самом деле расчет оптических свойств э, твердых тел, э, твердых поверхностей это в более сложная задача техническая, чем э, расчет оптических свойств атмосферы в силу того, что здесь мы сталкиваемся с плотно упакованной средой, с оптикой ближнего поля э, с дифракционными эффектами и часто так сказать, с нано-масштабами, от которых мы не можем астратом срагироваться вот. Но вот, э -э -э что тем не менее мы имеем на практике? Мы имеем вот достаточно обширный объем наблюдений. Иногда мы наблюдаем этот пик обратного рассеяния, как здесь, иногда его практически не видно. Но кроме коэффициента отражения, кроме видимого блеска астероидов, у нас есть еще такой очень важный и очень чувствительный к рассеиванию, к рассеиванию как поляризация но ну, почему поляризация чувствительно красивее если вы опять же вспомните электродинамику э -э, то, наверное, помните, что при падении излучения на поверхность допустим, у меня есть какая-то плоскость она направит волновой к, и вот в зависимости у меня вектор электрического поля направлен плоскости или нормален к плоскости отражения, у меня акцент отражения будет разным. Ну понятно, потому что по-разному будет, по будет поляризовано вещество в России. Вот. Поэтому однократно поляризовано, если у меня изначальная поляризация была естественная, затротная, то после отражения однократного у меня уже поляризация будет какая-то, значит, а не затрон. И э, по этому признаку э, всегда выделяют э, однократно рассеянное излучение. Если у меня в атмосфере я вижу, что излучение поляризовано, я сразу могу сделать вывод, что это вклад однократного рассеяния. Если рассеяние многократно, при каждом отражении у меня статистически э, будет... Э, Произвольно переориентироваться вот это предпочтительное направление, рано или поздно опять все вот Если Россия однократно, у меня вот это предпочтительное направление обязательно вылезет. И наблюдая малые тела, астрономы довольно давно разработали такую методику, как измерение кривых поляризаций. Значит, что это закрывает? Это степень, значит, угол поляризации в зависимости, опять же, от фазового угла. И эмпирика здесь такая, что если фазовый угол там больше где-то 20-25 градусов, то значит, поляризация положительна. Если мы подходим к малому углам, к обратному рассеянию, то здесь у нас... То есть при нормальном падении понятно, что у нас никакой поляризации не будет, потому что вектор не будет совершенно одновременно. Вот. А вот при малых углах у нас всегда возникает вот такая вот отрицательная ветвь поляризации, и по глубине этой ветви тоже можно сделать вывод о микроструктуре поверхности нашего астероида. Вот. но вот здесь на самом деле... Эмпирический материал достаточно беден, не так много лабораторий в мире вообще этим занимались, потому что ну, вот посчитать эти эффекты честно, даже с учетом вот всей той кухни, которую я вам сейчас рассказал, возможно, практически не представляется, потому что здесь действительно нужно решать честную задачу переноса излучения, при том, что вот обычно уравнение тут уже не работает. А просчитать это в приближении даже дипольном не хватает вычислительных ресурсов. Поэтому здесь большая нагрузка больше вложится скорее на какие-то измерения. Вот опять же, пока это еще было возможно, украинские коллеги... Проводили подобные измерения на различных искусственных аналогов, в том числе на стеклах. А стекла, почему они здесь интересны? Потому что при ударном воздействии на силикаты как раз образуются так называемые вот ударные стекла. Они не выглядят как прозрачные, на самом деле выглядят как такой серый песчаник. Вот, тем не менее, это аморфные. Самошкая кристаллической структуры, силикаты всевозможные. Вот. И вот по ним тоже были сделаны различные так сказать, измерения, которые значит, в данном случае это зависимость как раз вот этой отклонения глубины пика ветля, отрицательной отрицательных поляризации и угла поляризации от характерного размера этой структуры. Значит, мы видим, что чем у нас Мельче структура материала случае, меньше, тем глубина oui. значит вот этого пика обратной ветви она больше вот это эффект который работает при совсем микроструктурированных материалах вот но опять же вот значит это Попытка связать значит, эффект поляризации с шириной пика обратного рассеяния. Значит, здесь, опять же, чем уже и больше амплитуды пика обратного рассеяния, тем больше отрицательного поляризации. Вот. Но оптика это на самом деле, конечно, очень мощный метод, который позволяет нам разобраться в микроструктуре поверхности тех тел, куда достаточно сложно или просто дорого, или нецелесообразно летать. Вот. Но есть и другие диапазоны, которые позволяют нам достаточно точно оценить геометрию. Не анализируя картинки, значит, картинки тоже на самом деле не такое простое дело, как может показаться, потому что тела эти очень мелкие, это там десятки километров находятся, они достаточно далеко от нас. И с наземных телескопов уж разрешить большую часть астероидов не представляется никакой возможности. Вот, и даже с орбитальных телескопов типа Хабла при разрешения порядка 1 десятой секунды, все равно там 10 километров мы на этом расстоянии низкоастрономических единиц можем не увидеть. И тогда приходят на помощь методы радиофизические, которые позволяют при фазачутельном приеме оценить геометрию объекта, не разрешая его картинку. Значит, как это делается? Ну, мы знаем, что астероиды у нас все вращаются, и если мы осветим астероид радарным лучом, то рассеяние сигнала будет содержать в себе Доплеровский знак. Но поскольку астероид имеет какую-то кривую форму, то различные участки его поверхности дадут нам различные Доплеровские сдвиги и, соответственно, если мы его осветим хроматическим сигналом, то то, что мы примем отраженный сигнал, будет содержать, но ну, некое, сказать, некое распределение по спектру, которое мы можем интерпретировать как распределение по площадям рассеивающих поверхностей. Вот. и вот так выглядят довольно типичные спектры радарного эха, то есть радарного сигнала от астероидов при том что освещаем мы его хроматическим сигналом значит ну здесь это какая-то шкала абсцисс она условная я думаю что это у нас килогерц скорее всего могу ошибаться вот но важен здесь сам факт вот сама конфигурация этих спектров видно насколько они Выглядит хаотично, хотя на самом деле это не шум, это просто вот такое доплеровское искажение радарного сигнала. Вот. И современные методы решения обратных задач позволяют, на самом деле, вот анализируя вот этот как бы, квазихаотический спектр, и что-то зная о вращении, предполагая, что объект у нас вращается как твердое тело, -тело вот. позволяет реконструировать его 3 d формы. Вот. Но вот здесь как раз сравнение реконструированной картинки и картинки оптической. Видите, оптическая картинка, она качества невысокого. То есть тут ну, максимум может быть, 15 пикселей влезает объект. Вот. То есть тут дифракционные эффекты, они в диапазоне позволяют получить более высокое качество картинок, чем оптика вот. и здесь на самом деле мы обладаем очень широкими возможностями прозвонить сказать, очень большой, большой диапазон большой спектр этих самых астероидов но географ это не объект главного пояса значит это объект так называемых астероидов приближающихся к Земле класс значит, э, они называются Е e они интересны в первую очередь тем, что э, связаны вот с проблемой астероидной опасности есть некий класс астероидов которые, просто орбиты которых достаточно близки к орбите Земли но в каком смысле можно считать, что они находятся вот в коррекционном резонансе один к одному с Землей. И для нас они важны в первую очередь в том смысле, что существует не нулевая вероятность, хотя и ничтожно малая, что рано или поздно их орбиты пересекают Землю, и тогда это приведет к гигантской катастрофе. Поэтому за большей частью таких астероидов следят. Вот даже в Роскосмосе, Крутилось на определенных предварительных этапах крутился проект миссии к астрологию АПОФИС там с установкой какого-то радио мячка. Так, по-моему, это все там, после кризиса было порезано э, на иголке. Но тем не менее люди об этом совершенно серьезно думали. У нас в стране ведущий коллектив по проблеме астрологии опасности это, безусловно, Институт Астрономии, там есть очень классные специалисты, которые всем этим занимаются. Вот. Ну и вот в рамках этой кампании по опасности, в частности, и исследовался строительный географ. Вот. Ну что здесь интересно? Интересно, вот такая котель форма. Она вообще очень характерна для малых тел, в том числе для комет. Вот, если помните картину Черного Версименко, не только этой кометы, вообще такая котель форма. Она для очень многих малых тел характерно, и как раз свидетельствует о том, что эти тела представляют собой все-таки не единые какие-то камни, а конгломераты. Вот. Ну, Можно вопрос? Угу. Конгломерату сложнее в атмосфере сгореть или нет? Чем твердому телу? К конгломерату, конечно же, в атмосфере сгореть проще. Проще. Конечно. Потому что ну, если у нас падает твердое тело в атмосферу, там, допустим, облом горной породы, то он будет, а уж тем более, это, если речь идет о куске металла, если это облом ядра какой-то планеты, то он будет сублимировать по поверхности, и пока весь не испарится, вот он будет представлять собой не твердое тело. Значит, если это конгломерат, то скорее всего он разогреется и просто развалится на куски достаточно быстро. А потом каждый сам себе этот кусок, он имеет гораздо он гораздо более уязвим. А он потому, не начнет переплавляться в твердую породу? <связывая> Нет, потому что. Будет гигантская дегазация, будет mm -hmm. истечение газа. А я думаю, что реактивная сила этого газа существенно превысит смачиваемость расплава. Mm -hmm. вот. И вот современная интерпретация, кстати, тунгусского метеорита, она такая, что это достаточно банальный астероид, там размером даже не астероид, а хоть, вот, такое метеорное тело размером примерно 25 метров. Если предположить, что это конгломерат, то он действительно взрывается там на высоте несколько десятков километров и производит поражение на ширмой площади. Но, примерно то же самое произошло с Челябинским Чебаргутским. Он тоже взорвался на большой высоте, смотря на то, что энергия гигантская, сравнение с термоидовым зарядом, то, что это все падает на достаточно большую площадь, но в каком смысле делает их более безопасно. Вот. Ну а значит, если говорить о э, уже совсем мелкой структуре, э, то здесь, пожалуй, у нас есть сейчас единственные данные именно по второму Ярес, э, на который садился аппарат НИР американский. Э, и вот здесь это действительно такой э, очень. Рыхлый регалит, несмотря на то, что ну, действительно можно сесть при этой слабой гравитации. И видите, вот на нем лежит много-много всяких мелких обломов, которые были ну, просто собраны из окружающего космического пространства. Вот. вот так примерно выглядит современная концепция э, нелетучих малых тел Солнечной системы. Э, то есть это все-таки э, рыхлые конгломераты. И их предыстория она чрезвычайно драматична. То есть каждый астероид, он пережил за свою жизнь большое количество очень серьезных столкновений, и, возможно, они обменивались, обменивались материалами друг с другом, и вот то, что они слепились, это представляет собой их современный вид. Это не современные астероиды, не являются какими-то реликтовыми объектами, которые сохранились с первых дней раздания это очень важный факт, на который нам необходимо принимать его внимание. Если мы хотим найти в Солнечной системе действительно свидетелей вот, каких-то самых ранних моментов жизни Солнечной системы, то нам надо идти куда-то на далекую периферию, в облако аорта. И, ну, по счастью, в облако периодически к нам попадают кометы, которые живут недолго, но пока они рядом с нами, мы можем достаточно подробно изучить первичный материал. Сами оставили это уже далеко не первичный материал в Солнечной системе. Вот. Ну вот на этом, наверное, я сегодняшний обзор закончу. Вот. И в следующий раз мы с вами переходим в такой совершенно новый отдельный мир. Мир планет гигантов. Это мир низких температур. Там совершенно другая химия, потому что вот здесь у нас с вами... Кислорода много, вообще есть много окислителей всевозможных, а окислять-то практически нечего. Значит, весь водород, он связан в воду. В области планет гигантов ситуация меняется на противоположную. Там тоже много воды, но вода там проявляет уже свойства горной породы в силу низких температур. Но там очень много водорода и кислорода не хватает на то чтобы окислить весь этот водород наоборот уже весь кислород связывается в воду поэтому там например очень мало углекислого газа а избыток водорода приводит к возникновению самых причудливых соединений в том числе органических и мы можем наблюдать действительно очень богатую органическую химию которая во многом наверное прямое отношение и к каким-то процессам биологическим, вот. Ну и кроме того, область планет-гигантов это чрезвычайно интересный еще и набор задач небесной механики, именно потому, что это очень массивные тела, которые образуют мощные сложные системы спутников и планетных колец. Но вот в следующий раз про Юпитер. Расскажите, пожалуйста, какова вероятность столкнуться